Ну, ошибки и осложнения – это вообще, наверное, одна из самых деликатных тем нашей специальности. И спасибо вообще большое Андрею Викторовичу, что он так открыто и прямо разбирает именно свои ошибки. Для этого действительно нужна большая смелость, особенно демонстрировать это на большую аудиторию. Очень лестно получать такую информацию, и я уверен, что мы большое количество ошибок, глядя на то, что было уже сделано другими, не совершим.